Никаких изменений нет абсолютно на линии фронта. Уже практически два дня. вот Наши ребята, вот сейчас поближе посмотрим, просто вышли, проверили на обороноспособность хлопчиков хунтовских. Но они оказались обороноспособны. Ну и вести боевые действия без разрушения вот здесь вот практически невозможно. Поэтому отказались они от этой перспективы, но за мост переходили. Блокпост здесь э, ну, хунтят ликвидировали и все, не более того. Счастье не получилось взять. Ну ничего. После каждой разведки нашей, такой вот тем более вооруженной разведки, каждая вылазка такая э, дает свои плоды. И они теперь знают, как что и в следующий раз лучше сделать, как операцию получше произвести. Ну и откуда лучше зайти. Изучают. Изучают расположение Хунтят. И по Дебальцевскому. Котлу. Здесь вот тоже абсолютно никаких изменений. Идут перестрелки. Вот, возможно, с Малоорловкой будут оттуда хунтята вытаскиваться. Больше ничего вот здесь. Только Малоорловку я вижу в ближайшее время освобождение хунта от нее. Ну, это как освобождение? Это мирное ликвидирование хунтят в этом котле. Но изменений, видите, по фронту вообще никакого нету. Ну, аэропорт. Мы смотрели много сводок. Он все больше и больше кольцо сжимается вокруг аэропорта. Все больше и больше. И некоторые уже строения в аэропорту контролируют наши ребята. Тут вот гостиницу показывают, что контролируют они наши ребята. Ну вот такая вот гостиница. Вот есть видео даже. Ну знаем, что милицейский пост взяли. Еще какие-то там какой-то терминал или коробочку, где Старое управление находилось. Вот так вот примерно. В Маринке противостояние. До сих пор оттуда хунта полностью не выгнана. Вот. Но ну, линия фронта, фронта проходит примерно здесь. Вот возле Маринки. К Волновахе не подошли, но линия фронта оттеснилась. Здесь без изменений. Вообще, ребят, изменений никаких по карте нет. Вот ноль. Вот все, что произошло. Со вчера, с позавчера там. Вот толоковку хунтята отстреляли, но заходить туда особо не собираются. Как только зайдут, опять же примут на себя ответный удар из Минометных расчетов, они уже выстроены, уже сделаны, и хунта здесь опять, э, ну, увезет, потери понесет, своеобразные, по своей глупости и тупости, они это часто делают, ну, что ж, пусть делают, они туда заходят, их туда ликвидируют, это как, знаете, как, э, вот эта толоковка, это примерно как, э, ну, что ли, машина по уничтожению мусора, ну, знаете, мусор засыпали, она бжик спрессовала, все, мусор ликвидирован. Оп, она опять открылась. Опять туда хунтята зашли, их опять брюк, спрессовали. И опять. Вот примерно так это происходит. И что они туда прутся? Ну знают же, что их опять там скажут, ой, перемирие, где-то что-то там, как, где, почему, ныть будут там. Ну, пусть ноют. Не вывозят. Они вообще никаких уроков не выносят. Вот вообще никаких. Ну и все. Карту, в принципе, обсуждали.